Войска армянской полиции массово отказываются от дежурства в Карабахе и на границе с Азербайджаном. Подразделения внутренних войск Армении, которых из-за недокомплекта в армии, власти привлекли к осуществлению боевого дежурства в оккупированном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, потряс очередной позорный скандал, который руководство полиции пытается скрыть от общества. Так, по данным газеты «Гропарак», Сотрудники войск полиции массово увольняются из органов полиции из-за нежелания подвергать свою жизнь опасности в Карабахе и на опасных участках армяно-азербайджанской границы. С августа этого года по приказу премьер-министра Никол Пашиняна подразделения внутренних войск полиции, по 15 дней каждого месяца, должны служить в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном. Где-то спустя полтора месяца после того, как начали выполнять это указание, в рядах войск армянской полиции стало назревать недовольство против этого решения правительства. Военнослужащие внутренних войск просто-напросто отказываются ехать служить на фронт и на границу. Некоторые армяне не хотят погибать на чужих территориях ради бредовых идей своих правителей и армянства в целом, которое ими управляет. Как говорится, своя жизнь все-таки дороже. И это правильно. Согласно полученным данным, уже десятки сотрудников полиции разорвали свои контракты и отказались служить в структуре. Кроме того, они отказались от причитающихся им занесения этой службы 32 тысячи драмов, примерно 65 долларов, написала армянская газета. А вот что говорят родители, тех, кто служит в армянской армии. Пашинян, ты сказал, что все наши дети равны, заберем всех в армию. Забрали и что? Все мы знаем, что там творится. Частый мечи, буркам, потому что порука стоит отверху. Никто не отвечает за приказ министра. Никто, никто. Никто вообще ни в чем не в курсе. Это как замполит, который должен приказ министра, должны смотреть всех новоизбранных, раздевать смотреть. Это как они не замечают синяк на ком-то, что у них глаза ослепли. Давайте пару таких офицеров вынесем на площадь Гюмри, Гюмри расстреляем таких офицеров их дома бульдозером как мы своими руками отправляем наших детей на смерть народ по его словам должен понять кто есть кто должен знать какая у нас армия кто знает что за эту одну неделю погибло 10 солдат наших детей убил не турок армяне так называют азербайджанцев недавно сын одного должностного лица с голыми ногами сбежал из части офицеры преследовали его на автомобиле он добрался до воинской части в Физуле, кое-как позвонил, мол, дядя приезжая, забери меня, убьют ведь. Вот такая радужная картина в стане оккупационной армии Армении.